Здравствуйте! Если вы смотрите сейчас это видео, значит вы находитесь в поиске новых возможностей для себя. Возможно, вы ищете дополнительный заработок своему основному и изучаете информацию в интернете. Возможно, у вас долги и вы не знаете, как выбраться из своего финансового состояния. А возможно, вас достала ваша работа или ваш начальник, и вы хотите уволиться и начать свое дело. Возможно, вы просто хотите изменить свой образ жизни начать путешествовать по миру, встречаться с новыми людьми и зарабатывать через интернет. Лично я около двух лет назад искал в интернете возможность для себя просто начать зарабатывать нормальные деньги. Потому что тот доход, который имел тогда, покрывал лишь питание моей семьи, и то не самое лучшее. И в то время мне попалось на глаза видео с человеком на фоне BMW X5, который рассказывал о неком биокатализаторе, который добавляется в топливо, благодаря чему происходит лучшее горение топлива, и что приводит к тому, что двигатель защищается от некачественного топлива, уменьшается выхлопы, вредные выхлопы в атмосферу. Но что самое главное, действие этого продукта приводит к тому, что машина начинает экономить, 10-20% и говорили даже 30% топлива. Очень сомнительная мне показалась тогда эта информация, я попытался в нее вникнуть, но какие-то дела, проблемы отвлекли меня от этого, и я не, начал, не стал дальше разбираться. Тем более я никогда ничего не добавлял в свою машину. Но уже спустя полгода, уже в своем городе, я встретил своего знакомого, который оказался дилером этой американской компании FFI, которая 7 лет уже работает на рынке и продвигает этот свой биокатализатор горения топлива по всему миру и в последнее время активно развивает наши русскоговорящие рынки. Он сказал мне, что за... На своем автомобиле вышел на экономию порядка 15%, но самое главное, заключив с компанией дилерский контракт, уже в первый месяц заработал около 700 долларов. Очень сильно меня тогда впечатлила эта информация, и я как минимум решил попробовать этот продукт на своем автомобиле. Я купил у него вот такую бутылку жидкого биокатализатора горения, поехал на заправку и добавил его перед заправкой. Специально заправился обычным бензином, потому что до этого заливал только премиум. Мой знакомый сказал мне, что продукт начнет работать минут через 20, поэтому пока ехал домой, сильно ругался, потому что машина почувствовала менее качественное топливо не хотела ехать, реально тупила, но когда на следующее утро я завел свой автомобиль, а это уже был конец сентября и машине нужно прогреться, было уже достаточно прохладно и обычно она поддергивается. в этот раз она заработала достаточно ровно и плавно, кто водитель, тот меня поймет, но когда я поехал, я был просто в шоке, потому что Моя машина не поехала, на, а она реально поперла. Легко, без напряга, переключаясь на повышенные передачи. И когда ты э, встречаешь какую-то информацию, которая тебя впечатляет, ты не можешь молчать. И когда я вечером приехал с работы домой, я позвонил своим нескольким знакомым и рассказал им об этом продукте и о том, что произошло с моей машиной. И они сказали, давай попробуем. И можно сказать, что меня всосало в этот бизнес, потому что те люди, которые пробовали этот продукт, получали свои результаты и рассказывали своим знакомым. Те своим, те своим и так далее. И у меня так начался бизнес. Прошло уже около... Полтора года, как я занимаюсь этим бизнесом За это время, лично я вышел на экономию порядка 18% процентов. По моей личной рекомендации, данным продуктом пользуются уже более 100 человек Но те мои первые действия в этом бизнесе привели к тому, что мой бизнес разросся уже на территорию более 40 стран За это время моя жизнь кардинально поменялась я э, уже пять раз был за рубежом в путешествиях, э, купил себе недвижимость за границей, новую машину с салона. Моя семья ни в чем не нуждается, мои дети получают лучшее образование. Наша жизнь кардинально изменилась. В нашем бизнесе есть люди, которые за это время вышли на доходы в 5, в 6, в 8, в 10 и более тысяч долларов в месяц. Но самое главное, от чего я испытываю радость и удовлетворение, это от того, что я вижу... Людей, которые сейчас приходят в этот бизнес, простые люди, пенсионеры, военные, домохозяйки, студенты, которые уже с первого месяца в этом бизнесе, вот так, сидя дома через интернет, зарабатывают 500, 600 и некоторые даже тысячу долларов в первый же месяц своей работы. Под этим видео есть кнопка «Пройти тест-драйв». Это такое мероприятие в прямом эфире, где вы сможете подробно узнать об этом бизнесе и об этом продукте, Услышать отзывы сотен и уже даже тысяч людей, которые используют этот продукт, экономят топливо, а также зарабатывают деньги. Регистрируйтесь на это бесплатное мероприятие в прямом эфире, выбирайте время, когда вам удобно его посмотреть и смотрите все своими глазами. Всего вам доброго, увидимся на тест -драйве.